Вот это у нас теплотрасса на островского 4 вот посмотрите что здесь происходит все валится все рушится вот она такая страшная. и, и все открыто все это... ну отправить что пусть вас не пос... нет почему пусть посмотрит вот эту теплотрассу как в каком состоянии а, она находится слышишь, сейчас я сниму вот это все и дальше что у нас там она тоже закрыта да вот этим профнастилом а дальше они у нас отчитались что сделали теплотрассу у нас стросская 4 ну вот она закрыта просто профнастилом вот она какая у нас хорошая теплотрасса это они отчитались а Вот оно все открыто. И так дальше. Вот что происходит на Островского 4. Люди на субботник вышли. Перед домом более-менее прибрались. А вот тут, смотрите, что тут творится. Теплотрасса, свалка.